Начнем немножко, распоемся с песни, которая была в альбоме Егора Летова, вот, но которая, по-моему, с какого-то фильма «Стрелы Робин Гуда», вот, «Любви не миновать». Вот. Да, сразу с кавера. Над землей много разных птиц, у любви много разных лиц, но запомнить нам на век суждено одно лишь одно, но запомнить нам на век суждено одно лишь одно. И свистит здесь веселый дрозд. Бравы манит отдохнуть. И мерцают в небе тысячи звезд, освещая влюбленный мой путь. И мерцают в небе тысячи звезд, освещая влюбленный мой путь. Исплут по небу облака, и цветы уносит даль река. Тому на свете трудно прожить, кто не умеет любить, и тому на свете трудно прожить, кто не умеет любить, над землей много черных ворон, У любви много разных сторон, Но в какую сторону не пойдет все равно? Любви не миновать Но в какую сторону не пойдешь Все равно любви не миновать. Как звук в зале, что скажете? Все слышно Ничто не, не корежит слух-то Мне нельзя на гитаре звук прибавить, к сожалению. У меня такая гитара. Хорошо, хорошо хоть звучит. Скоро май, так что спою про майский вечер. Пожаром сиди облака Все, что увидеть мне, я тебе дарю Я тебе дарю По камню век прорастет земля Все, что услышать ей, я тебе дарю Дождь зашумит по травам, птица моя, постой Все, что увидеть ей, я тебе дарю Я тебе дарю Я тебе дарю Я тебе Спасибо, что слушали. Внимательно. Так. Дальше. Песня про любовь. Не до тебя, как до луны, Не до тебя, когда до звезды Альдобаран. Прости мне, зыбкие воды, Когда ты рядом рвется мир напополам. Прости мне, тонкие труды, Не до тебя, как до луны. Ты такой смешной чудак, а ты везде такой парящий альботрос, а ты всегда танцуешь так, Из ног ты был бы просто медный купороз. Да я люблю тебя и так, какой пустяк. А ты забудь про чужие слова. На них забудь про заботы и дела. Пойдем на крышу, пускать пузыри, и я забуду про страх высоты. Споем про свойства живой воды. Это ж все для тебя, это ж все ты. Но не до тебя, как до Луны, не до тебя, как до звезды а до баран. Не до тебя, как до Луны, не до тебя, как до звезды была песня. Так, дальше будет песня про Курт Кабейн. У меня там он сингл вышел. Ура, да. <свят> Такие же эмоции испытываю. Вот, Гитара как раз расстроилась, как надо. Вот. <свят> как раз, как раз. Идеально Встретимся у бетонной стены Расскажи мне, как поживаешь ты Какой на небе услышал звук or живаешь ты какой на небе Такой вот кур вышел. <свят> так, дальше будет песня акапелла. Большое спасибо за перкуссию, очень здорово. Но вот сейчас будет учат песни, которая будет акапелла, и там вообще никакая перкуссия не нужна. Да, я сейчас... Вот. У меня пауза. <свят> <свят> <свят> да, я немножко расскажу про песню. В общем, есть такая песня, куда. <свят> ну ладно. В общем, есть такая песня, «Дубравушка» называется. Нашла ее, ее у Рома ВПР, в три ночи прослушиваю всякие его э, стрёмные записи, ну, в смысле плохие, песни у него хорошие, просто, которые сделаны плохо. Вот. И я слышу что-то невнятное, но очень красивое, и это была песня «Народная Дубравушка» села Белгородской области. Вот. Видимо, песня очень старая, не знаю, там, из какого она века. Но меня прям так зацепило, что я стала искать слова, потому что слова у ром ВПР не было возможности разобрать. Я нашла все слова, какой-то там старый, какой не книги, какой-то в интернете что-то там, какие-то, вот. И, в общем, решила выучить, выучила и вот пою.